Дыхательная система является правило у пациентов с остенниками. Это слабое место у них, то есть очень часто простудные заболевания как раз подкоржировая клетчатка не защищает. Ну и вот по желудочно-кишечному тракту показывается, что кишечник, он тонкий стенки, има, имеет малая емкость. У гиперстеников, наоборот, более длинный толстостенный кишечник. Гиперстеники упитаны, это все понятно. Связочный аппарат, вот характерно для заболеваний высочайшей сочничества устала, что связочный аппарат у гиперстеников прочный, у астеников более такой слабый. Соответственно, у них часто усталость мышц, они жалуются на вот такие, на тяжесть мышц, им хочется поддержать свою челюсть. Связочки очень Слабенькие. И, соответственно, в кровообращении он также говорит о том, что у пациентов гиперстеников у них, как правило, высокое давление, у астеников пониженное давление и дальше секреторная всасывающая функция кишечников разная. Вот скажите, как в фармаколог? Вот, например, мы чаще всего имеем прескрипции, период всасывания и быстродействия препаратов. Вот скажите, вот в принципе, берется какой-то усредненный тип. Ведь на самом деле у пациентов с гиперстеническим целосложениями а и совершенно разная рассасываемость и наступление эффектов. Как вот в фармакологии этот момент регулируется? Вы знаете, я бы вот еще тут вставил три копейки свои. Ага. А, анализируя а, те данные ну, физиологически функциональные и те анатомические категории, которые, перечисляя чернорудские, вот, в изначальной классификации, ну, например, Пациенты астенические они имеют, это тоже доказано и связано с анатомией, долихоцефалическую форму головы. Ну что понятно, она более вытянутая там, и так далее. Поэтому, казалось бы, у них пазухи должны быть более вытянуты по сравнению с пациентами нормы и гиперстеническими. Ну, это просто какие-то моменты, которые, возможно, на сегодня требуют уточнения или модификации уже, или пересмотра, потому что э, точно так же, как. Степень покрытия волосистым покровом различных частей тела, на сегодня доказано, что их детерминируют совершенно другие гены, и независимо от конституции пациента количества, да, там говоря о размере губ, мы понимаем, что есть пациенты разной расы, у которых размер губ может быть продиктован тоже анатомически в сравнении с другими. Поэтому чем будет больше расширения, поскольку все-таки, да, чернорусский, кто были его пациенты? Вот мне кажется, да, это тоже очень немаловажный момент. Какой у них был образ жизни? Потому что часть вот этих вещей, которые он видел чисто анатомически, при анализе мирового опыта, ну не то чтобы оказались заблуждения, но они требуют уточнений, я бы сказал так. И очень приятно, что авторы, они как-то открыты к этому. Как вопрос там к рупцеванию При прочих равных у всех пациентов разной конституции рубцевание будет происходить в одинаковые сроки но с разным результатом. Это концепция, которую э, предложил Чернорусский. На сегодня мы понимаем, что раз у этих пациентов разный обмен веществ, то, по идее, у них с одинаковым результатом будет происходить рубцевание, но в разные сроки, потому что обмен веществ астеника, очевидно, намного быстрее. То есть, условно, есть у нас два спортсмена. Один худой, а другой, извините, толстый. Так вот, чтобы они одинаково бежали, их же кормить нужно по-разному. Ну, конечно, но рубец-то все разной атрофический килоид или гипертрофический. Да, да. Касаемо фармпрепаратов, насколько вот, например, у стенников. Сейчас да, да, я отвечу а -а -а. на этот а -а -а. вопрос. Угу. А, и такой, например, момент, что мы говорим вот, гиперстеники они предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну так вот, изучая патологию э, сердечно-сосудистую, они предрасположены к заболеваниям сердечно-сосудистым в области системы сердца. А остеи, как давным-давно доказано, это пациенты, которые чаще страдают инсультами. Периферии. Это связано. Ну, элементарно почему? Потому что у одних сосуды длиннее. И, конечно же, требуется, да, вроде кажется, давление выше, чтобы оно до да, крови бежало быстрее. А на самом деле тоже не, это неоднозначно. Касаемо того, как определяется в инструкции лекарственных препаратов, вот эта скорость всасывания, конечно же, это усредненное значение. Это продиктовано так называемой GCP, стандартами, и стандартными GLP, которые требуют большого количества пациентов, входящих в группу. Так вот, конституция является одним из показателей, который входит в перечень для отбора пациентов в исследование. Mm -hmm. Поэтому по факту мы уже используем ключ конституциональный, если говорить про фармакологию такую вот, чистую совсем кого мы лечим. То есть у нас конституция, по сути, заложена и в динамику препарата, и в кинетику. Поэтому это устраненные данные, конечно же, для группы пациентов, у которых в норме и должна быть эта патология. Угу. То есть мы говорим о том, что все равно болезнь сердечно-сосудистой системы – это ядро, центральная система, это гиперстенический. А периферические отделы, например, инсульты, в принципе, она укладывается в наш, в наш вот этот концепт. Да? Итак, мы остановились как раз на системе кровообращения и логичным продолжением является в принципе цвет кожи. Чаще всего именно пол, полнокровные сосуды да, и краснота кожи является одним из таких э, патогномических с, с, признаков пациентов с широким биотипом. Да. Пациенты с худощавым астеническим целосложением у них венки находятся достаточно, может быть, глубоко, кожа светленькая. Соответственно, это их, это их особенность. Опять же, проходя к типам лица, вот мы уже этот момент с вами обсудили, что пациенты, как правило, астенического телосложения, мы их называем даже аденоидный тип лица, то есть оно более вытянутое. Это целый симптомокомплекс, который характеризуется предрасположенность к определенным типам болезней. Доли хоцефалы, свойственные все-таки астеническому телосложению, они более высокие пациенты, Брахицефалический – это то, что мы называем квадратное лицо. Ну и среднее значение нормоцефалический. Высокое лицо чаще всего характеризуется третьим классом, так называемыми мезиалы, Пациенты брахицефала чаще всего характеризуются как раз дистальным типом прикуса. Ну и норма – это вот первый класс, первый класс по Эмблию. У пациенты нормоцефалические, они считаются достаточно сбалансированными мышно и функционально. У них нет никаких вот таких сильных перекосов, а у пациентов с мезиальным дистальным прикусом уже имеется определенное влияние на долгосрочное функционирование зубов и ВНЧ в том числе. Мы, например, как клиницисты, это можем определить как высокий угол, низкий угол типа лица, и вот здесь мы можем как раз видеть доли хоцефала, брахицефала, такая схематическая боковая тергия. И вот доктор Морозова, это ортодонт, который работает в концепции конституциональной обусловленной стоматологии, она дала некоторую оценку пациентам с долей Это определенная ротация плоскости окклюзионной к переди пневматизация черепа, они все-таки об этом говорят, овальные лица. У этих пациентов тонкая картикалка. вот она замечает перед ортодонтическими манипуляциями, мы ТМО, когда мы с вами устанавливаем, вот этот момент очень важно тоже иметь в виду. То есть перед началом лечения ортодонтического пациента с тонкими картикалками чаще всего это пациенты с третьим классом скелетным, мы практически сейчас ввели в обязаловку это пересадка твердой мозговой оболочки. То есть для, то что мы называем, фенотипического изменения генотипа десны. Скажите, пожалуйста, по вот этой методике и как она коррелирует с нашей темой. Вот в дополнение, если вы позволите, классификации чернорусских есть один интересный подход, который, если анализировать эволюционно, и вот как раз, да, вот эту модель, которую вы показываете, все очень взаимосвязано между собой. Пациенты, которые являются, то есть имеют первый конституциональный тип, они гиперстеники, они как раз травоядные. У них более крупное тело. Давайте вспомним динозавров, что там далеко ходить. Кто это были? С большим телом, с развитой именно жевательной частью. Мускулатуры и с нагрузкой основной наживательные зубы. Если мы посмотрим хищники, понятно, что они были там большие, маленькие, летающие нет, но у них вся нагрузка была первично сконцентрирована на передних э, зубах для Пушил, того, чтобы хватать жертву отрывать и глотать, и глотать. Большое Поэтому процес жевание у них особо не подразумевался. Удивительно. То вот есть, в принципе, это... жвачные животные, они больше тренировали свои мышцы. Конечно, тот, конечно. который ухватил, конечно, прокатил. Конечно. Мне тут Академия одна зарубежная присылает э, исследования как раз по костям и по развитию. Угу. В динамике они сравнивают разные группы динозавров и именно вот у кого был какой образ жизни, как они в общем, выглядели, и, э, да, какие имеют показатели из, измерения. Еще один нюанс, что мышечный тип был направлен, тоже смещен от э, дальних участков жевательных зубов к переди. Почему все проблемы с суставом у астеничных пациентов? Это первый компонент. А второй компонент, что они, конечно же, имеют более лобильную психику, поскольку это нервный тип. Вроде в состоянии покоя у них все хорошо, но есть, как только возникает стресс, к которому они предрасположены, и синдром Селье тоже сюда вот как бы можно добавить еще в общую корзину этих аргументов «за», конечно же, у них быстрее возникает, они сильнее сжимают зубы. А поскольку мышечный жевательный аппарат не способен компенсировать, то деформации суставные, они, очевидно, имеют большую частоту.